Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале в Ютубе. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, которая касалась... Ну, люди 27 тысяч более, да, то есть, если бы не остановили набор, было бы и больше. Просили у президента отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и внедрить, так сказать, приоритет призыва во время мобилизации именно добровольцев. Почему? Потому что э, ну, многие приходят э, в военкоматы да, и им говорят, мы вам позвоним позже. То есть люди, которые мотивированы, те, которые хотят, э, почему-то не идут в первую очередь, а устар устраивают э, раздачу повесток непонятно, в непонятных местах. На этом вот, автор петиции... Юрист, уже адвокат, э, Гумиров Александр Игоревич, я его знаю лично, порядочный юрист, э, всегда был на защите прав человека. И вот он составил такую петицию, люди не без вашей помощи, блогеры, многие подключились, петиция за рекордный срок, э, ну может еще какие-то петиции были, но очень быстро, день-два и набрала она нужное количество голосов. Президент, как он вначале ответил, я сомневаюсь, что это петиция ко мне, что-то в таком духе, да, что это, скорее всего, петиция к матерям погибших, воинов и так далее. Ну вот в таком ключе он воспринял это как-то не очень, да, с самого начала. Опять же, спасибо тем журналистам, которые задали этот вопрос. И благодаря, может быть, и этому вопросу тоже вот эта волна пошла в информационном пространстве то есть э, сказать что это петиция так просто знаете как э, чей-то крик души одно, одного человека нет это э, я ж говорю если бы не останавливали сбор подписей да их бы может здесь было бы и сто тысяч и двести ну то есть э, в обществе этот вопрос назрел э, и вот ответ пришел все переживали там вот, да, он там ответит не ответит Ответил, пускай. Он ответил не, не в срок, да. Пускай он там э, э, немножко задержал, да. Ну не будем же мы там сильно за этого расстраиваться. По сути, вот 10-го вчера ночью э, я лично ее увидел в час ночи э, вечером проверял, смотрел, не было ее. Скорее всего, публиковали ночью. Ну, не знаю, с какой целью, может быть, для того, чтобы особо там э, выходные дни люди не сильно разгоняли это все, да? Ну, вот сейчас я снимаю видео, наверное, уже там есть в средствах массовой информации, уже появилась эта информация и так далее. Не знаю, была ли эта цель или нет. Ну, в общем, что ответил президент? Э, я не буду зачитывать полностью, я скажу, что я понял из этого всего. Естественно, что готовили Это в офисе президента ответ Там есть специальный отдел Который по связям с общественностью Они там ну, В общем, понятное дело, что не лично президент Этот текст готовил Может быть он там принимал какое-то согласование И так далее Кто-то ему помогал готовить Ну в общем, от категоричного э, Петиция не ко мне Плавно перешло к тому, что э, Они вот знаете как, двояко такой ответ, ну не так, как все ожидали, что вот да, отменить через 10 дней там, или, или еще что-то. Тут так, из нескольких частей состоит это его ответ. Вот. В первой части он благодарит всех, кто присоединился, указал, что более 27 тысяч, но опять же я скажу еще раз, повторюсь, что было бы и 100, и 200 тысяч, и сколько надо было бы, набрать надо было миллион, набрали бы миллион. Вот. Благодарит этих людей, спасибо, да, что прислушались, что благодарите. Второе, они считают, что, ну они, это офис президента, это те, кто готовил, что вообще этот запрет установлен... Ну вот как они пишут, указом президента, вот, это право в соответствии, то есть право какое? В статье 33 Конституции Украины закреплено право каждого, кто на законных основаниях пребывает на территории Украины, свободно за, покидать ее территорию э, за исключением ограничений, которые устанавливаются. Внимание, с законом! Вот о чем речь! Вот, извините, что я так. Но я просто хотел обратить внимание, почему этот офис президента не понимает, что такое законом. Законом это не постановлением Кабинета Министра. Вот они считают, что если вот он указ выдал свой президент, то в соответствии с, с законом Украины о порядке выезда... Из Украины, въезда в Украину граждан Украины, правила пересечения государственной границы Украины устанавливаются Кабинетом министров. Вот. И на этот период военного положения якобы не считают, что это законно. Так нет, есть статья 6 этого закона, и там указываются временные основания временного ограничения этого права. Так вот, ну, будьте любезны. Ну, товарищ президент, я не знаю, господин президент, ну, проконсультируйтесь еще с кем-то. Неконституционно, незаконно постановлением Кабинета Министров устанавливать такие ограничения. Потому что в законе, вот на тот, на который вы ссылаетесь, нет этого. Вот Есть закон о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины. Все, там есть статья 6 вот в эту статью 6, когда в законе появится в этом основание для ограничения в режиме военного положения, то есть военнообязанным, обязанным, да? ну то есть как сейчас, вот это все там будет, тогда кабинет министров может уже в своем постановлении в подзаконном акте это детализировать, да, например, там, какие документы нужны и так далее, то есть конкретизировать все всего лишь там нет указанных категорий. Более того, в этом законе написано, что и военнослужащие э, имеют право свободно пере... Ну, то есть для них нет никаких других э, правил. Вот. Статья 13, если не ошибаюсь, этого закона. Поэтому э, речь шла о том, что это незаконно, о том, что это неконституционно. И президент, согласно этой же конституции Украины, мог... Ну, как я видел бы это, вот, реально победа демократического общества в правовом государстве, да, чтобы даже западные страны позавидовали. Что взял бы президент, и согласно своих полномочий, вот, Конституцию я открываю, статья 6, президент Украины, и пункт 15, что он делает? Он останавливает действия актов Кабинета Министров с мотивом несоответствия этой Конституции с одновременным обращением в Конституционный суд относительно их конституционности. Если в Конституции написано, что в статье 33, что такое ограничение может быть установлено законом, да каким же надо быть юристом, чтобы понять, что постановление Кабинета Министров это не закон? Ну, президент должен это понимать. Я же говорю, там целый штат юристов, сотрудников, которые готовили этот ответ. Ну, ребята, э, я вот к ним обращаюсь, если они увидят это видео. Ну, не надо лукавить. Ну, вы же поймите, что в обществе есть грамотные люди, есть юристы. Мы это все понимаем. Это первая часть. Вот так я ее прокомментирую. То есть, я думаю, что, может быть, можно исправить. Пускай, э, исходя из второй части, то, что вот президент решил обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно обработать, поставленные в электронной петиции предложения, обратившие особенное внимание на соблюдение конституционных прав граждан, я думаю, как раз вот в, этой, в этом обращении, в этой части, они пускай месседж передадут в Кабинет министров, чтобы Кабинет министров все-таки убрал эти все свои пункты, убрал вот, вот эти ограничения, да, там даже в, этих, в, этой постановлении, в этом постановлении нет. Слово «заборонено». Вот, понимаете? Чтобы он убрал это все сам. И восстановил, естественно, таким правовой порядок конституционный самостоятельно. Без вот этой вот процедуры, чтобы президент обращался в конституционный суд и так далее, останавливал, останавливал это все. Вот. Ну, остальное там касается выявления возможных правонарушений, связанных с коррупцией если не будет запрета не будет и коррупции поймите это господин президент когда вот если меньше нет вот меньше требований меньше нужно бумаг принести сейчас на каждом шагу какие-то вот есть пункты которые вот этим студентам можно выехать этим нельзя выехать тем там какие-то правила какие-то документы все оно меняется это повод для коррупции, понимаете? Вот в чем. Чем меньше ограничений, тем меньше коррупции. Четко выписано должно быть все в законе. Пускай кабинет министров это все убирает, тогда действительно мы будем довольны, тогда действительно европейское сообщество обратит внимание на это, и мы поможем обратить, опять же, все блогеры, все журналисты скажут, вот, спасибо, молодец, у нас президент самый лучший. Почему? Потому что отменил. А сейчас похоже это как на манипуляцию. И вот они пишут, что о результатах на, ну, поставленных вопросов автора электронной петиции будет проинформировано. Я надеюсь, Александр Гумиров нас уведомит о том, что дополнительно ему там уведомили или нет. Но я уже в свою очередь ему предложил выждать месяц. И если через месяц не будет это все убрано, ну, или все, или практически все. Почему? Потому что есть слухи, что там... Каким-то представителям бизнеса дадут возможность, э, какие-то дипломатические поездки, какие-то краткосрочные поездки и так далее, какое-то такое вот э, непонятное. Все люди, все граждане Украины равны. Если есть воинская обязанность да, защищать родину, там и так далее, отчизну, как написано там в Конституции, то э, это ну, у всех есть такая обязанность, независимо от того. Что студент, он там, или есть у него деньги там, да, заплатить, вносят такой имущественный ценс, да, давайте там 5 тысяч будем долларов или 3 тысячи платить. Какие-то инициативы нездоровые. Все люди равны, вот. И давайте исходить из того, из ваших мобилизационных планов, которые, естественно, засекреченные. Э, ну, вы определитесь, сколько людей нужно, и как-то из этого исходите. Запретов быть не должно. Вот. Пускай военкоматы проводят больше свою работу в относительно э, добровольцев. Их полно, их очень много. Люди приходят, звонят, пишут, что проблемы возникают, не могут пройти медосмотр. Или там еще что-то, палки какие-то в колеса. Для чего? В общем, я выговорился э, немного эмоционально, конечно. Я же говорю, ожидали все, конечно. Ну, Есть скептики, да, что вот... Да он там не ответит. Да я еще раз говорю, если вы так будете считать и ничего не будете делать, то так и будет. Спасибо всем, кто распространяет видео. Вот может это вы распространите, может увидят они, дослушаются. Вот. Да может пора уже иски подавать. Понимаете? То есть я вот за это все время, у меня только один человек, который удосужился дать согласие, чтобы подать... В, ну, двигаться в судебном направлении, э, подавать иск, понимаете, что его права нарушены. А те люди, которые контракты, у которых там визы не могут, ну и деньги у них есть, да, ну допустим, я-то там на пробо на условиях могу кому-то там одному-второму оказать, да, но ну, если я вижу, что ситуация такая, что человеку надо выехать, он не может оплатить там эти адвокатские услуги, послуги, там правую помощь. Не может он физически. То я ему так пойду навстречу. Но есть же люди, которые могут, э, ну, теряют деньги, а государство их ограничивает. И они молчат, соглашаются. И они, ну, вот именно что молчат. Вы боитесь кого-то? Я не понимаю вас. В общем, ставьте лайк, пишите свое мнение, что вы думаете по поводу этого ответа. Ссылку я на петицию на эту прикреплю. Ну, ответ тут вот сразу по умолчанию открываешь. Вот он, ответ. Читайте, может какие-то свои смыслы увидите Я увидел два, они думают, что все это нормально И второе, ну типа вот разберитесь И с учетом того, что мы сейчас видим в средствах массовой информации Пошли слухи, Арестович их запускает, эти месседжи Что там послабят, что там бизнесу, что там еще кому-то Нет, нам надо четко закон, по закону И там четко это все пускай будет как-то так. Спасибо за внимание.